Сегодня в ролике мы проверим, сколько можно поднять с 10 долларов за минуту, 5 и 10 минут. Я желаю вам приятного просмотра, будет интересно, а мы начинаем. Ну а сейчас небольшая вставочка с подгона от подписчиков. Не пугайся, это ролик не про не про доту, просто мне сделали вот этих три подарка, это человек с ником Плоткомпот. Компот, я как-то забил на рубрику подгон от подписчиков, хочу ее в скором времени возобновить, но вот Плот Компот, опять что-то подарил, я это в начале кого то ролика вставлю, давай распакуем, посмотрим, ну такой небольшой интерактивщик, открыть подарок, первый подарок. Смотрим, что это, и блин, сет, неплохо, неплохо какой-то сет интересный, это, это новый сет на этого, на бабку, давай дальше, это бабка же называется, <смех> это я сейчас скажу, и что-то не то будет, дальше это сет на реки. причем офигенный сет на реки. блин, прикольно, только он не прогружается, но сет крутой, а почему не прогружается, а во, ёпты, классно, классно, мне это определенно нравится, давай еще один откроем, давай еще один. И это на ондайнго. Да, на ондайнго. Блин, прикольно. Спасибо большое, плот компот. Бля, кайф. Ну вот такой небольшая вставка. Плоткомпот, спасибо. Ребят, напиши в комментариях, надо ли возобновлять рубрику. Чё она не грузится? Подгон от подписчиков или все же не стоит. Ну, короче, вот так. Плоткомпот, компот, спасибо большое. А я желаю приятного просмотра. Привет, дорогие друзья. человек, сразу скажу, мы на CSGO API. Я тут миллион лет не был. Ссылочка будет в прикрепе. Также будет промик на 5 центов. Это примерно сейчас 30 рублей. Хлеб. Нажимаете вот сюда ввести промокод. Это OGR и он дает вам 50 центов. И также есть промик на 30% к депозиту. Это человек. Все это будет в прикрепе. Чекай и проверяй. Короче, здесь есть на данный момент три режима. Crash, Roll и Jackpot. Нам интересен он ли Crash режим. Сегодня будет три таймера, минута, пять минут, знаешь, мы делаем в прокачке подписчиков и 10 минут. Вот, на валике 100 долларов и на каждый таймер нам дается по 10 долларов. Ну, где-то плюс-минус 700 рублей. Первая у нас будет минута. Я сразу закуплю, ну, давай два скина по 5 долларов. Допустим, вот такой и вот такой скинчик купить. Так, отлично, два скина у нас появилось на 10 баксов. А осталось поставить таймер и первая минуточка у нас пойдет. Это, конечно, очень мало, но Посмотрим, что за это время можно сделать. Если вам интересны подобные ролики, пожалуйста, ставьте лайки, чтобы я все это тоже видел и понимал, снимать ли дальше подобные видосы. Так, мы сейчас подождем, пока уйдет, пройдет вот этот таймер и запускаем минутный таймер. Он у вас где-то будет вот здесь вот внизу. У меня он будет на телефоне. Так, у нас будет минутка. Надо подумать, какую тактику выбрать. Ну, это, наверное, будет тактика типа высокого КФ, но, опять же, высокий КФ это либо двушка, ну, наверное, 1,5. Потому что на 10 минутах можно будет... Будет разойтись все-таки у нас цель с каждого таймера как можно больше постараться поднять короче минутка сейчас пойдет Давай сразу выберем скин и долбанем на 1.5 Я еще не запускаю таймер и запустил Минута пошла, поехали Постараемся поднять как можно больше за этот промежуток времени Так, мы поставили 5 баксов на 1.5 Надеюсь, оно заберется Первая ставочка, она зашла, отлично 7.49 у нас есть, блин, но пока идет X, У нас идет таймер, у нас уже 15-16 секунд прошло Быстренько нужно сделать следующую ставку Я не знаю, давай два скина сразу попробуем да хватит, стой, все, остановись, остановись, стоп Стоп, стоп, сделать ставку. Поставим на 1,5, два скина сразу, потому что времени не так много, и я хочу это как можно быстрее, блин, бустануть, не знаю. Давай сейчас... Подожди, я выюду, мне страшно. Блин, да не смог. Ладно, стоп, 38 секунд. Блин, это, это жесть. Не за минуту, за минуту это сложно. Ты начинаешь переживать, нервничать, вот. Ну, сложно за минуту это сделать, блин. Это, я знаешь, уже потом думал, надо улынами играть. Ладно, у нас сейчас следующий таймер. Так, подожди, а давай сначала закупим скинов. Опять 10 баксов у нас будет 5 минут. М -м, я предлагаю выбрать скины по 2 доллара. Э -э купить 5 скинов по 2 бакса. Так, мы это все дело покупаем. Еще раз напомню, что можете играть так же, как и я, но не в денег, Потому что есть халявный промик на 50 центов и промо на 30% процентов к депу Ссылка на сайт в прикрепе, также два промика будет находиться там же Кому интересно, чекайте, ну типа вот, ежедневные кейсы можно открывать И вы переходишь, условия выполняешь и открываешь вот эти вот бесплатные кейсики Ну, даже шип, типа не знаю, тут вывод с депом или без Тем не менее, халява есть, можете все это прочекать Так, инвентарь Ну что, погнали! 5 минут, э, я запускаю таймер и начинаем 5 минут. Поехали. А, не знаю, сразу ну давай пробуем 1.5. Я хочу сделать э, тактику и 1.2, потому что время у нас есть. Но ну, даже давай на 1.4 будем. Отлично. Забрали. Итого у нас уже плюс... Э, плюс 2 бакса пока что. То есть 2, даже плюс 2.63. Таймер идет на 5 минут, в принципе, на крэше это вообще предостаточно, чтобы поднять что-то годное. Поэтому времени, короче, много. Кстати, смотри как удобно на API пишется, есть наличие или нет. Но это, конечно, все с маркета берется, да, но тем менее удобненько а, слушай я предлагаю оставить берлиновскую и наверное сейчас сделать тактику 1 и 2 кто не знает на крышах это вообще самый сейф М -м, у нас кстати там коэффициент 30 да вот сейчас круто бы было если минутный таймер было типа забрать 30 такой вау круто ладно мы выбираем ставку 4 доллара на 12 потому что пять минут это по факту много и 1,2 это соевовая тема. Я это хотел, конечно, попробовать на 10 минутах. Ну ладно, попробуем на 1,2, на 5 минутах. Найс! того, что у нас уже есть? Что у нас есть? Небольшой, но... Вот знаешь, когда есть время, я медленно, но верно буду стараться поднимать. Сейчас попробуем 1,5. У нас сейчас плюс 3 доллара 43 цента есть. Это примерно... Сколько? Блин, подожди. Я сейчас не могу считать, им, потому что в голове один таймер, тут другой и... Так, стой, давай я выведу, потому что нужно посчитать плюс. Вот сейчас у нас 6 долларов 77 центов. А, с учетом того, что у нас изначально было 10 долларов, ну, то есть на, каждую, на каждый таймер у нас по 10 баксов, это фактически 67... Так, подожди, да, 67% от нашего общего банка, ну, типа, именно на ставку. То есть, ну, неплохо, фактически полтора, даже больше, чем x полтора мы сделали от нашей суммы. У нас, кстати, таймер идет, таймер не останавливается, я там, где, где я буду молчать, Егор будет вырезать, короче, вот, поэтому иногда таймер, если что, дергается, вы не переживайте. И у нас следующая ставка, давай попробуем на полторашку. Хотя тут, блин, 13, я сейчас заберу. Я сейчас заберу, у нас задача не слить, а именно поднять. Сейчас, мне кажется, будет жесткий слив, сразу я заберу. Но, слушай, неплохо, хотя бы x2 на 5 минутках сделать, это будет достаточно хороший результат. А, причем у нас еще, у нас еще 3 минуты, в принципе, есть. Так, мы опять делаем ставку, в вы, вывод на 1,5, потому что нужно всего лишь 3 каких-то доллара, чтобы сделать x2, 10 баксов, и это будет годно, поэтому я потихоньку, помаленьку, не рискую, блин, блин, да блин, мы сделали плюс 7 долларов, ну как так, и таймер стоп, а, мы сделали плюс 7 баксов, я, блин, я чуял, что оно где-то, вот оно будет. Ладно, блин, минуты и 5 минут ни о чем. Но сейчас будет 10 минут и, естественно, контрольная закупка. Также покупаем по 2 доллара 5 скинов. Купить скинов на 10 баксов у нас есть. Это примерно 640-700 рублей. Вот 10 минут уже можно разойтись. Короче, 10 минут... Сейчас после вот этого таймера мы начнем. Все, 10 минут, поехали, запускаем. Таймер. Ну что, таймер запущен. Я предлагаю ставить по 2 скина. И все-таки делать это исключительно на коэффициенте 1 и 2. Тема сейвовая, ну, что-то как-то вот, блин. До этого единица зашла Вот это было обломно, но в теории сейчас должны Большие крыши заходить, но опять же у нас Сейчас есть 10 минут, то есть просто Офигительное время за 10 минут можно Ну реально очень круто разгуляться Вот с таким коэффициентом 1-2 можно ставить Ставить, ставить на протяжении всех 10 минут Вот ну главное в этой таксике Чтобы не зашла единица, все что угодно Кроме единички, ну вот 26 То есть кайф, у нас уже Ну плюс мал... маленький конечно не... не такой солидный как хотелось бы Но тем не менее плюс он и во Фрики Плюс. Остается у нас, кстати, 9, да даже больше 9 минут. И это вообще шикарно. 1,2 заходит просто как, как... Как будто так и должно быть. И смотри, да, это все заканчивается на 1,24. Следующий скин, и мы также ставим его на 1,2. У нас остается 2 скина на... Сколько? На 7... На 7 долларов 20 центов. Если я не ошибся, потому что сейчас очень сложно все это мониторить. Считай, и сюда глаза смотрят, и вниз на телефон. У нас остается 9 минут. Слушай, уже офигенно. Это... А, это не так много, мне почему-то показалось, что мы подняли прям хорошо Так, главное сейчас каждую ставочку, глав главное каждую ставочку делать ставочку Потому что, ну, время ограничено, и в эти 10 минут надо прямо уложиться А еще очередной плюс, он не такой весомый, то есть у нас была ставка сколько? 2.88 выиграли, 2.40, но ну, не так много, но тем не менее, вот как я и говорил, медленно, наверное идем Можно сейчас рискнуть и поставить 13 долларов, 42 цента ну, это вообще риск будет. Давай попробуем. Давай попробуем, почему нет. Кто не рискует, тот не выводит Драгонлора из поэтому пробуем войнот. Войнот. Давай. Главное, чтобы зашло. Я, пожалуй, заберу. Ой, хорошо, смотри, на чуйки просто забрал. Как же? Ты видел? Егор, замедленную сделай. Егор, сделай замедленную. Так. Я, пожалуй, заберу. Ну, Блин, я не успел поставить... Это просто, ну, вот на чуйки было. 1.19. Как же я успел? Как же я успел и здесь заберу, потому что нет сейва. Так, у нас плюс 8 баксов, то есть фактически x2. Вот 10 минут, очень крутой таймер. А, фактически x2 мы сделали. Блин, ну как это было на чуйке? Егор там сделает замедленную. Это реально, это просто было что-то. У нас даже 5 минут не прошло. И мы приближаемся а, к отметке в виде x2 от 10 баксов. То есть от банка, который нам падает на каждый таймер. Я забираю, потому что что-то мне не нравится, что-то я... Очень сильно переживаю, x2 есть! Можно зафиксировать, но 10 минут мы, собственно говоря, рискуем и делаем ставку на полтора. Тем не менее, x2 уже есть. Вот самый прикол в том, что как говорится: посмешишь, посмешишь, поспешишь людей. На и в принципе, да Сегодня это наглядно мы увидели, потому что Минута, пять минут я торопился Я не думал о коэффициентах, вот, пожалуйста А сейчас мы хоть как-то думаем Мы хоть как-то стараемся Что-то делать, и уже больше, чем 2 даже есть. Я сейчас, знаешь, всю сумму за раз Ставлю, но, тем не менее Смотри, например, пять сотых Сделали умножение, это плюс Единичка, плюс доллар, это где-то 67, по-моему, рублей Если не ошибаюсь. Ну, то есть, в принципе неплохо. Ну, и мне реально результат радует. Конечно, ну, это с 10 баксов. То есть, с 10 дойти до, до, до, там, даже 50, это круто, 26. Ну, это всего x2, но, тем не менее, блин, я радуюсь. Ай! Краш! Блин! Блин, блин! Ладно, стоп. А, максимально у нас сегодня получилось сделать сколько? С 10 баксов 26 долларов. И это получилось сделать на... На сколько? На 10 минутах. Вот. Поэтому блин, ну, слушай. Сколько? Мы потратили 3 минуты 45 секунд. В общем, ребят, э, я здесь показывал и время, да, с которым можно поиграть. Ну, типа, это по факту рубрика, там, сколько получится поднять, а, и по факту коэффициенты, на которых оно заходит. Поэтому кому интересно, смотрите, небольшие такие гайды, если можно так назвать. Мы сейчас знаешь, что попробуем, а давай-ка мы попробуем купить скин за 35 долларов, и посмотрим, как далеко можно уйти на коэффициенте 1 и 2. Мне это очень интересно, но главное, чтобы он заходил, хотя сейчас а, были низкие коэффициенты, и опять зашла единичка, поэтому но в теории 1 2 заходить должен часто. Проверим, посмотрим, как часто все же оно заходит. А у нас автовывод стоит, стоит прекрасно. Самое прикольное на этом коэффициенте а 1,1. Две десятых, что чем больше У тебя ставка, естественно, тем больше За секунду ты, блин, зарабатываешь Как же это глупо, наверное, слышать, но Я не знаю, как по-другому сказать, но да Чем больше деньги, тем больше а, по бабкам, естественно Ты делаешь. Элементарно, X ну и 1,2, казалось бы, да По деньгам это получается плюс а, 7 баксов За секунду. Прикольно, прикольно Конечно, это не заработок, я так смеюсь уже Но, тем не менее, блин, прикольно Еще раз и 1,2 Ставим, естественно, уже все без всяких таймеров Мне просто интересно, до скольки максимально можно долететь на таком иксе. Напомню, что было 35 долларов, уже полтинник есть. Но, опять же, это... Опять же, опять же, все опять же. Это очень... Ну, как очень? Очень большой банк, да, относительно того, что у нас был а, относительно 10 долларов. Кстати, здесь есть режим мины. На самом деле, это мой любимый режим. Можно будет тоже залететь. Но сегодня все-таки больше краш, краш, краш, краш, краш, краш. А, поэтому тестим больше его. Сейчас, кстати, коэффициент высокий, и вот реально на данный момент... Смысла, наверное, залетать дальше нет, потому что сейчас идет какая-то единица. Я в этом уверен. Но блин, у нас ролик а у человека балик <свы> выданный. <свы> вот поэтому why not рискнем. И все-таки действительно интересно, до скольки можно дойти с одного и двух. Но оно крэшнуться сейчас должно. А, оно не крэшнулось. Слушай, ну если мы сейчас продаем, фактически мы скоро уйдем в ноль. <свы> Хотелось бы, конечно, в плюс, но в ноль тоже неплохо. Было 35 баксов, то есть здесь фактически еще одна ставка это уже будет больше, чем x2. Попробуем, мы Здесь не боимся, потому что, ну, естественно Ссылки, естественно, ролик за какой? Правильно, давай, раз, два, три, за казной И это не деньги человека, Ну, естественно, нужно делать насчет OpenCase Да, вы это все понимаете, и прокачки тоже Поэтому реклама на канале человек человек, Блин, нужна Это 72 бакса, и да, мы сделали Даже больше, чем X2 И вот смотри, здесь уже плюс 12 баксов Это это почти, или даже Да это 1000 рублей, ну, типа, 12 баксов За секунду, но, нет, прикольно Мне всегда нравилось играть с большими такими балансами. А вот были ролики, когда мы делали ставки в виде Медуз Драгонлоров. Там вообще круто. То есть, ты прикинь, у тебя ставка, ну, там, 100, не 100 даже, 200 с лишним тысяч рублей. И у тебя просто этот коэффициент дает такие бабки. И это такие эмоции, их просто не передать. Мне кажется, сейчас должен быть слив. Я его жду, жду. Ну вот, пожалуйста. Поэтому, ребята, не заигрывайтесь. То есть, больше, чем x2, опять же, сделали. Ну, вот 1.09. Естественно, никто за тебя твои скины не заберет. Но самое прикольное сегодня было, когда мы забрали на 1.19. Там, типа, 1.17 Забрали 1.19 крэш Просто за миллисекунд Это было очень прикольно Вот такой получился ролик Я надеюсь, он вам понравился Спасибо за поддержку Лайки, комментарии Это был человек Надеюсь, поднял настроение Всем пока